Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames. С вами я, София. Мы начинаем новую игрушечку. Очень интересную. Наверное. Короче говоря, Gas Station симулятор Короче говоря, симуляция Заправки. Я ее где-то видела. Интересная такая забавная игрушечка. Я ее, по-моему, даже в какой-то момент начинала. Я на что нажала? О, блядь! Я даже. Играла на нее? Где-то на трассе 66. Или не играла? А я могу рулить? Нет, он сам рулит. Ну ладно, доверите. Вот смотрите, какой паук у него на, баш на башке. На руке, ее моё Зеркал поправил. То есть до этого ты ездил с кривым зеркалом, и тебе был норм, да? Там, видимо, плакатики, да-да-да, показывают, кто у нас тут. Кто у нас тут, вот как раз вот Стимуляция. Наши заправочки. Вот наша заправочка. Вот продажа. Опа, запала мне эта заправочка, короче. Вот просто заеду и куплю ее. Вот так вот херак и все. Поздравляем. 12 часов спустя. Мы просыпаемся в каком-то подвале. Отлично. Купили заправку и проснулись в подвале. Так, сейчас. Надо уменьшить чувствительность, чувствительность, уйди. Короче, секунду. Мы сейчас будем тут это с вами немножечко игровые. Так, так, так, так, так. Да, вот это. Ну, а, блин. Давайте до пяти вот так вот скинем. Да. Вот, все. Вс. Да, вот. Теперь нежнее стало. Ну, погнали. Что у нас тут? У нас тут вот есть шкафчик. Э -э Берем, Куда-то тащим. А музыки не будет? Ну, ни хрена... Слышь, чувак, ты только вот не успел сюда приехать в 12 часов и бросается мусором. Все загадил? Моментально, просто. Вот, зато мы попадаем в мусорку. Еще раз попали. Мы, да мы метки. Что ещё? Вот это вот, да? Давайте. Так, а что у нас? Задание, смотрите. Выясните, как войти в заправку. Купил заправку не знаю, как войти. А я думала, это салют мне, а тут это просто все поломано. Окей. Никакого салюта. Ясно. Тут просто провода. Вот посмотрите на эти провода. Зап... Они просто взрываются. А я-то уж понаделась. Мне тут салют дают. Ну нифига. Никакого салюта. Так. Мы так войти на заправочную станцию нашу. Э, держа что-то в руках, бросьте это. Мусорный бак. Чтобы получить очки. Очки за. Это. это вот наша. Фу, какая она вонючая. Это наша зап заправочная станция. Вот это вот, вот говнишка. Блин, я бы мимо проехала, вот ей-богу. Шимолк! Самолет летают, хранить. Полное погружение. Опять мусор. Ну, ну что вот что возле бака. А чё не берет своим? Пофиг. А бак я взять могу? Нет, не могу. Ну ладно. ладно прорываемся. Так, нет, подождите. Надо все поддерживать чистоту. Вот. Еще берем. Нам чё как? Оп. Слушай, я одну деревяшку туда кинула. Ты что завоняла сразу -то? Сразу вонять. Еще одну. Вот как хорошо. Идем, идем, идем. Дать мы сейчас отсюда будем пытаться попасть. Да? Оп! И недолет. Ну ладно. Бывает. Бывает. Вот хорошо. Последнее. Закидываем. Ой, еба. Какая, какая, какая красота. А, задание выполнено кукушка вот это вообще что тут я не знаю что тут происходило следуйте за высоковольтным кабелями найти способ включить электричество отлично подождите я пора пролезу чувак мне кажется не надо вот она сейчас все взорвется ну, смотри на это так, это не тут, да? Это, то есть, нам, нам туда дальше пройти, за... вон туда, по этим искрам, Господи. Какой кошмар! Не, я реально сначала подумал, что это салют. Ага. Ты реально рискнешь дернуть этот рубильник? Ну ладно. И взрыв, давай, и взрыв. Серьезно? О, оно, оно что, само починилось? Вот это да, вот это магия. Всем бы так... Начинаешь свой бизнес, и оно само все ремонтируется. Прекрасно. Купил какую-то говеную заправку. Вот тебе раз, включил свет, и все починилось. Надо только все подрывать. Фу, какая гадость. Везде гадость. Фу -фу -фу. Так, возьмите трубку в будке перед станцией. Прекрасно. Так, ладно, давайте мы это пока просто вот так вот поскидываем. Все, проходим. Так, чё, а что ты у меня подкрызиваешь? Такого быть не должно. Это что? Что звонят? Охренеть! Поздравляю с покупкой инвестициями, племяш. Давненько ты не слышал мой голос? Да, я занятой человек, но к счастью, земля, на которую ты хозяйничаешь, принадлежала моему отцу, поскольку ты не только потенциальный деловой партнер, но и семья. Я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь. Я буду регулярно посылать тебе электронные письма с информацией о том, что делать по всем вопросам. Будь внимателен, но мне пора. Приятно было снова с тобой поболтать. Удачи. Ну, спасибо. Добрый дядя. Помогать нам. У меня уже есть одно письмо. Отлично. А, прочитать электронную почту на компьютер. У меня есть компьютер? Как интересно. Компьютер. О, есть компьютер. Вот, вот это вот дерьмо. Ладно. У меня только монитор от компьютера. Самого компьютера нету. Обман. А, о, здорово. 5.32, да вы чё? Так. А, поздравления и салют. Да, салют мы уже видели. У меня никогда не был... Подвешен язык, однако вид, что ты сделал солидные инвестиции. Хотя, мне жаль, что за это тебе пришлось продать свою машину. Ты всегда мог попросить у меня суду. Я подкину несколько советов и трюков. Периодически бу будет приходить моя электронная почта, чтобы ты мог разобраться в теме. Тебе нужно запустить эту заправку. Кто знает, как сильно она обвершала за все эти годы. Не забывай продолжать получать прибыль. Сначала отремонтируй топливную колонку. Ой, не волнуйся один как на эту часть. В конце концов, мы же семья, и семья присматривает друг за другом. Я здесь, чтобы протянуть руку помощи. А такой человек, как я, держит базар, как говорится. Прекрасно. Это чё? Это нам... Автозаправка, Level 1. Чтобы открыть второй уровень, нам нужно... Хорошо. Хорошо. Геть, колотить, метла, валик, мешок для мусора, все закрыто, вакуум. Тоже неплохо. Ага, то есть вот это мы можем все восстановить. Денег у нас по нулям, да, видно, видно вам. Тут у нас что? Закрыто тоже какая-то херня, медведи какие-то, машины, что что происходит? Это типа он выкупит потом свою тачку и вот так вот ее посадит, чтобы она просто вот показывала свою морду. Ладно. Садитесь в мини экскаватор Подсказка. Его зовут Руди! Руди-экскаватор. Ну пошли. Так, мне тут мигает. А, Достижение разблокирую, хера себе. Так, нажатие для.. Нитечка латить. А вот мы и на тракторе поехали. Содержание бакированных руди. куда-то туда покажут. Содержание нет топлива, отлично. А, а, как отсюда выйти? А. Ага. Угу. А, поищите поблизости старую канистру. прекрасно, мне это нравится. То есть ты сел в трактор, да и, и поехал. И не проверил уровень топлива. Замечательно. Так, о, канистрочка, нашли. О, удерживая канистру, нажмите лаву, лаву, левую кнопку мыши на заправочной колонке, чтобы наполнить ее. Ах, мы еще и свой бензин будем сливать. Если она наполнена, та -та -та, на крышке топливного на крышку топливного бака. Хорошо, сейчас мы это все сделаем. Так, подожди, закрой. Все. Значит, за заправим свой трактор. Э -э нет, не туда. А-а-а! подожди. Ой! О, сделали. Не знаю как. Это, короче говоря, была магия. Пара кнопочек и все получилось. Мы в процессе вот были, вот практически мы поч, по, почти начали делать дело, но тут мы остановились. О. А еще надо. Блин, у меня уже парочку новых писем. Да подождите, вы что? А -а -а -а -а -а -а -а. Вернитесь к удалению кучки песка. Подсказка, когда выхлоп станет красным, удерживайте. Правую кнопку мыши, чтобы охладить двигатель. Перегрев блокирует режим турбо. У нас еще и режим турбо какой-то. Как тебя убрать, канистра? Ах ты ж, ептаж. Ух ты, ё. много всего интересного. Так, поехали. Значит, нам нужно убрать кучу. Хорошо, а ты по бездорожью меня херачишь? Херач, ты чего он как херачит, давай, давай. Значит, убрать пушку. Так, выхлоп станет красным правой кнопкой мыши. Помним? Помним. Поворачиваю, поворачиваю. Так, убирай. А куда его скинуть? А, вон вижу, вижу, вижу, вижу. Вот так. Во, остываем, все А, тут еще ускорение есть. Турбина, понимаешь? прикол так дайте мне еще куча не не не какой мысли ты, ты, чё, ты чё? а это включить что-то да не подождите есть еще кучки пускай? есть вон давайте еще чуть-чуть покатаемся у меня полбака типа. дай ага на какие-то кучки надо по несколько раз заезжать Так, я слежу за тобой спокойно. Сливаем. Заправочная станция это закрыта. Красно. Сейчас мы сделаем открыто. Нормази! Ой-ой-ой! Фиггар загнался! Нормально, нормально держимся! Держимся, держимся! Де... Стой, стой говорю! Ой, говорю! Опа! Уже что-то освободили. Он еще может на месте поворачиваться. Как вам такой трюк? Оп, и остыть. И остыть. И еще остыть. Давай-давай-давай. Еще остываем. Табличка мне мешает. Надо ее убрать. Переставить. еще другой Там еще пушку видела. Сейчас давайте накатаемся. Нормально. Нормально покатаемся. Ты что, свою машину продали, зато получили Руди. То хорошо. Так, тихо, тормози. Тормози, стой! Стой, говорю тебе. О, еще кучку убрали. Хорошо. Так, тихо. Мне кажется, он на месте, когда это самое стоит, как-то сильнее нагревается. Мотор региона. Мы летим. Ладно, Руди, все, мы покатались. Мы убрали несколько кучек, пойдем теперь это... Закрыто. <музык> Ты что, решил открыть вот это говнище свое? Серьезно, чувак? Открытие АЗС. Ты можешь открыть, закрыть АЗС в любое время. Используй время простое для улучшения АЗС или других дел, которые ты сможешь найти. Это кнопка урочка убирает заторы машин и все проблемы с движением и застреваниями. Прекрасно. Прикольно. Выключи. Выключи. Мы еще не готовы никого принимать, у тебя там пипец происходит. Тут у нас нету топлива. Есть. Аж четыре новых письма в нашем мониторе. Без компа. Ну, реально. Так, доставка. Хера себе доставка. Ух ты, ё Мы можем... Откуда у нас деньги? А, наш же деньги дали. Так, не менее ста. А если я захочу двести? А вот я хочу двести. Ладно, давайте сто. Чё там? Уменьшить, чтобы соответствии, умеешь в да да да Не-не-не-не-не-не. Отменить, подожди. Давай сто. Вот так вот. Сначала чуть-чуть дольт. Вот что вот это вот звездет, конечно, тут. Господи. А как, как это все? Дерьмо разгрести-то. А, у меня же письма. Письма. А я себе топливо заказывать скорее. А? Так. Э, нет, давайте его снизу вверх. Так, новая гонка. Эскаватор экскаватор, господи, вижу, ты нашел Руди, и я говорю об экскаваторе, один из рабочих, моего подрядчика, скажем так, привязался к этой штуке, в конце концов, ими прилипло, значит, теперь она Руди, в любом случае, мне не нужна она, но я вижу, что она тебе пригодится, просто будь осторожен. он старый, шестеренки прогреются, если собрать песок, можно тебе, возможно, тебе придется охладить, а если этого не сделать, двигатель пригреется, и ты потеряешь лишнее топливо. Ну, нихера себе. Ага, вот так работает. А, и никуда не выбрасывай песок. Либо выгреби его с границы участка, либо поищи специально отведенное место, чтобы свалить его в кучу. Технически, я считаю, что твой тип прав не должен распространяться на вождении тяжелых транспортных средств, таких как Руди. Но я готов тебя прикрыть, замечательно. Положи руку на сердце. Я прекрасно знаю, что в твоем... В районе нет патрулей. Во всяком случае, никаких значительных, счастливого пути. Замечательно. Прикольно. Мы теперь еще и закон нарушаем. М -м -м. Отличное начало. Так, канистра и инвентарь. Я уверен, что ты знаешь это, но я по-быстрому тебе напомню. Тебе нужна канистра, чтобы заправить руди. Открой свой инвентарь, чтобы найти ее, и следи за всем инвентарем. Уверен, со временем его станет больше. Ну, естественно, надо что-то говно в это выкидывать. Так, открытие-закрытие. Ты можешь открывать-открывать свою заправку в любое время. Это основной приток прибыли, но даст тебе минуту, чтобы рас, э, расслабить булки. И во всем этом есть прикол. Если сильно много машин и народу, жми супер-кнопку рядом с рычагом. Сложняк с коллапсом разруливать примерно за 10 секунд. То есть это сброс, я так понимаю. Просто все моментально вычищается, просто сброс э, заправки. Так, заказ. Так как гаражи и склад в руинах, пока можно заказывать только топливо. А, вкладка для этого называется просто доставка. Легко, да? Не стесняйтесь пополнять запасы на досуге. Я сама платила расходы. Как я уже говорил, я здесь не только для того, чтобы просто трынги эти изредка молиться. А, считай мою помощь семейным, семейным инвестированием. Я жду от тебя великих свершений. А, денег ты с меня ждешь, я так понимаю. Что у нас тут еще? Ну. Так, инструменты. Я это все еще пока не могу ничего, ничего никак не могу. Да только топливо могу в принципе и все, и все. Ну ладно. Ой, грузовик, грузовик какой-то. Привет, чувак. Привет. Эй, а ты как? А, херасик. А я должна что-то покрутить? Подожди, подожди, подожди, подожди, да. Подожди. Во! Отдай мне свое топливо. О, пошел, пошел процесс. Первый раз или у тебя машинка. Ничего себе. А я могу ее угнать? Ну, раз мы это... Ну, нарушаем закон, давайте его по полной нарушать. Че нет-то? Здравствуйте, молодой человек. Че? че? че? Газлайн? Премиум какой-то. Вот епта. О, о, о, о. Так, что-то нам тут еще показывают. А, проверьте навыки в игровых автоматах, пока ждешь следующего задания. Подсказка. Открой вкладку список лидеров, чтобы сравнить... А, не надо мне это. Не надо. Давайте, что там сделать надо. Вот еще кучка песка вижу. Я до тебя доберусь. Так, а что тут все? а а То есть пролезть мы не можем, зато можем обойти. Хорошо. Так, так, стоп, подождите. Я, я в ловушке. Он не присаживается, я ловушки. Ладно, обойдем с другой стороны Сейчас... А, я застрял в шинах. С другой стороны хорошо обходим. Тихонечко. Вот тут вот, вот тут вот, вот оно, вот оно. Нет, не оно. Да блин. А, вот тут. А, и тут ловушка. Да ё -моё. Я слышу, как там что-то поет. Я могу? Не могу. А, вот так вот могу. Господи, тут пока доберешься целый квест. Это я тут поиграть могу. Гонки на радиоуправляемых машинах. Прыжок. Прикольно. Так, пройдите все контрольные точки в указанном порядке. Завершите гонку до минуты 15, чтобы получить награду в 20. Ты давай, тут два факта, что-то не идешь не будет. Поехали. Ну нормально вроде идет. Главное, чтобы мужчина не торопиться. Спокойненько входить в повороты. Тихо -тихо. Немножечко сбрасываем скорость, где надо. Вот так вот. Вот так. Меня офигеваем. Ну, ну хорошо. Тут уже на полу колесах летим. Музыка прикольная Ой-хе. Зашибись. Прекрасно. Парочка сальт. Делаешь такого, видите? Так, подождите, у меня плюсто. Яный ну, водитель, мать его. Мы въехали. Да, -мо. А тут есть это ультра что-нибудь, ускорение. Так, притормаживаем, Притормаживаем. Ходим, все, все, все, все нормально. Небольшой заносик. Бывает. Он тут туго-туго поворачивает, он только хера и редко повернулся. Тихо, тихо, тихо. Вот это прыжок был. Вот это профессионально было сейчас. Так, тихо, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно входим, входим. Где Фи там? -фи финиш, финиш. А вот он. Вс, получилось? Блин, мне ни хера не получилось. Сука. А за сколько я проехала? А ну-ка давай-ка Сейчас мы это сделаем. Сейчас мы это сделаем. А, а где время? Понятно. Ладно. Ладно, а как отсюда выйти? Всё, никак. Едем? Ладно. Подожди. А вот и время пошло. А! Стой! Подожди! Подожди, подожди, подожди. Да, блядь. Да, блин, Ну всё, косяк. все, полный косяк. Ну а так-то вон. Я, в принципе, уже приноровился. Думал, в какой-то момент я смогу это сделать. Привет, Бочка это дальше так поваляюсь на боку небольшой переверты ничего. сейчас заедем короче до конца плюнем на это дело и пойдем дальше у нас что обслужить <говорит> первый клиент у нас там первый клиент а мы тут он в машинке играем так подожди Автомобиль можно забрать после того, как клиент его покинет. <сélachos> <сélachos> <сélachos> ну ладно. Так, стоп. Да вот. Вот тут вот этот срез такой вот. Очень такой вот, вот такой вот, да, вот не очень приятненький. Потому что после него выкидывает. Это четыре ребра, кстати, между прочим, так-то, на секундочку. А, прыгать? Зачем он прыгает? Он реально прыгает! его уносит. Сейчас, разечка. Где А, вот. Сейчас, я так думаю, мы прыжком завершим нашу гоночку. Вот он, финиш, да. Ой! Просто врезались. <с vas> <tới> Ладно, фиг с ним. Пошли дальше. У нас, кстати, 23.00 Нет, пол Нет, полдвенадцатого почти. Так, уходим отсюда. Я сюда пробралась. А, то есть через это можно было спокойно пройти, то есть через, это... через цепь мы не проходим, зато там через шины мы пролезаем. Ну ладно, хорошо. Еще одно новое письмо. Да прекрати ты уже, задолбал меня. У меня только бизнес начинается, ты уже меня мучаешь. Что происходит? Так, ну давай. Заправка топлива. А Не знаю, зачем я это пишу, но я вот тоже не понимаю, нахрена ты мне это пишешь. А, но вот мы и здесь, так что я буду краток. Заправка топливом – твой основной способ заработать. Каждый клиент ожидает определенного количества топлива. Переполнишь их бак – потратишь лишнее. Вот как оно бывает. Чем точнее будешь, тем выше шанс на чаевые. Представь себе, чаевые! Если клиент хочет много топлива, ты можешь переключить насосы в ускоренный режим. Ага, через shift. Чтобы ускорить Ну интересно, хорошо, хорошо, хорошо. Ой, э, подожди неужели, подожди, подожди, подожди, стой, стой, стой, я открываю, открываю, смотри, смотри, чпчпойнг открыто, что за нена какие-то, ладно, это мы узнаем потом, ну или сейчас и на а все машины А, всего, ну это про просто картиночка такая интересная, хорошо, так Подожди, где ребята? Где? Ай! Вот мы вышли на дорогу. Так, давайте, реклама. Танцуем. Танцуем, привлекаем клиентов. Ребятушки, вы где? Ребятушки. Ладно, пока они там это не собираются все никак, мы можем покататься чуть-чуть. покататься. На нашей руди блин. Бензин, все, нету бензина. Так, тогда мы делаем сейчас вот-вот-вот-вот, хитрый. А где я заблудилась? Вот, все нашла. Так. О, кто ты? Я не езжу на Руди. Я не езжу на Руди. Не езжу, у меня прав нету, я ее не трогаю. Я к ней не подхожу, даже близко. Так, с какой стороны ты ко мне подъедешь? Ага, хорошо. Выходи из машины. входи, входи. Вс, ты вышел, я могу тебя заправлять? Так. Хватай заправочный пистолет, пока клиент ждет. Крышка топливного бака подсвечивается. Заправь машину топливом взаимодействуя с крышкой. Shift увеличить скорость. Нажмите на метку, чтобы получить оплату. На метку. Получишь чаевые, если заправишь точное количество. Ну ладно, хорошо. сейчас мы... Ага, ну погнали. Нет. Ой. No, no, no. Да и приезжай сюда. Оказывается, нужно еще раз нажать на кнопку, чтобы остановить процесс заправки. Он сам по себе не останавливается, если отпускаешь кнопку мыши. Ну и катись. Подумаешь... Чё? Нет, нет, нет. Я вообще тебе больше залила. Ты должен радоваться. Так. Ну чё там опять? Инструменты какие-то. Мешок для мусора. Бесплатно. Спасибо. О, о ёпта. Куплено. Так. А в мусорные мешки ты можешь собирать мелкий мусор и менять мешки в мусорных контейнерах. Да? Менять, да, мешки в мусорных контейнерах. Крупный мусор или полные мусорные мешки надо выносить в контейнеры снаружи. Наконец тебе нужно заказать вывоз ага, мусора через ПК. Что еще? Если ты оставишь полные мусорные баки надолго, они начнут вонять и отталкивать покупателей. Прикольно. Так, ну погнали погнали вать ура ура мы очищаем вот эту вот все дерьмишка то наш ну, наконец-таки ой ой ой а как его как его да стой. Вот так вот. здрасте! здрасте. Здрасте. Ты вышел? Ага. Вышел, вроде бы. Вышел. Все, да Ну, чуть-чуть не да да да да да не спотыкайся, не падай тут под колесу своей машины. Так, все спокойно. Вы видели? Она споткнулась, она мне угрожала. О! То есть мешок генерируется сам. То есть ты ходишь, натыкиваешь всякую херню. Ой, какие достижения пошли разблокироваться. И вот, вот мусор. Мешочек сам такой, типа И отвалился, и хорошо же... А, вот еще как оно делается. А, и там я могу поменять. Подождите, сейчас. Хоп. Ой, и вот эти вот я могу накидать, да? Ой, как удобно. Ой, как хорошо. Да? Вот тут еще дощечки у нас. В смысле, кто тут уже накидал? Никого нету. Ой, ёй, тут что-то это самое прям творится. А, это типа сюда все скину. Да сейчас кинем. Подожди. И это я тоже заберу. Ой, а я мешки тоже могу забирать? Ну-ка, подожди, подожди, подожди, подожди. Это что, лайфхак, что ли? Ага. Дважды. Трижды. Нихера. Ладно. Кто-то приехал? Ладно, показалось. Подожди, давай-ка мы туда вылетаем сюда. Это что? Ой, это я, это я тоже могу выкинуть, да? Прям выкинуть? Ух ты, круто. Круто, круто, могу. И это могу. Ой, как хорошо. И ты иди сюда. Сейчас мы разовьем, у нас будет самая лучшая заправка в этом чёртовом мире. Ой, там кто-то приехал. Подожди, подожди, подожди, подожди. Стой, стой, стой, стой. Привет, привет, подожди, подожди. Не, не, не уезжай, не кипишуй. Оп. Это супер. Да, да вообще, отдай мне я. Денег дай, дай денег. Куда поехала? Ну-ка, стой. Денег дай. Дала мне денег? Дала? Ну ладно, вали отсюда. Что такое Херня какая-то. Оп! Вообще матрасы какие-то, коробки, бомжи какие-то спали. Чувак, зачем ты вообще вот на все это подписался? Ладно. Он подписался, а мы, значит, это будем сейчас тут все это делать красиво. Толик какой-то... Нужно еще утилизируйте, а, заполненный так, так, так, так. А! Ну-ка, Кто-то приехал? Нет, никто не приехал. Ладно. Ждем, ждем. Ну, у нас тут, да, вонючая такая заправочка. Са старая маленькая завонющая. Сколько мы уже? Вы ну, нормально. Старая вонючая заправка. Нормально. Так. Что у нас тут еще? Дверь чья-то замечательная. Ещ и дверь какую-то не поставили. Что о, задание выполнено. Купите метлу. Замечательно. Подожди, я еще не все... Кто-то приехал. Здорово, чувак. Что, заправляемся, да? Сколько тебе надо? Эх, почти. Ты мне деньги дала? Если дала, и вали отсюда. Как можем быстрее. Занимай, у меня единственная тут колоночка стоит. Единственная, одна. Вас много, а она одна. И я один. Так что, давай, быстренько. Заправились, свалили. Все. Вот, вот это вот говно. Вот, тоже надо выкинуть. Вот, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы все повыкидываем отсюда нафиг. Вот, давай, давай, давай. Так, нормально, кидали кучу все, Так, еще пошли, пошли. Давай, давай, давай, вылезай, вылезай. Давай. Вот, хорошо. Дальше. Столик какой-то тут. Нам нужно все, Блин, а еще одно какое-то новое письмо. Подожди письмо. У нас тут вот это... Мы пытаемся стол вытащить! Вытаскивайся! Во! Что-то как-то не очень, да? У, у, он уже такой забитый. Нормально забитый. Сейчас, подожди. Чё, вот шина! Вот шину можно закинуть. Вот подальше как раз... таки. Давай, давайте мы стол тоже попробуем сейчас подальше -то. закинуть. Вообще идеально! Смотри, как хорошо! Так, матрас, давай попробуем Сейчас вот мы вынести этот несчастный матрас Так И вот подальше его закинуть, подальше Блять, перелет а? Перелет, что-то пошло не по плану Сейчас, подожди, вот так вот закидываем Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Во, вот так вот Оп, Да прекрасно Вообще хорошо Вот давай, еще колесо Какое-то тут говно, тут всякое Ой ну куда-то улетел, не туда, стой вот, вот, вот, вот, вот Хорошо, дальше Ой, кто-то приехал, стой, стой, стой, стой Я уже здесь, я уже заправляю вас вот, Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо Опачки Ой, ой, чаевые дали Ну, молодец, хорошо, ладно, хорошо Уровень топлива Надо запр... срочно заказывать еще топливо дай, дай мне еще топливо А это, где Тут инструменты Ой, метлу, да, давай метлу а, еще, подожди, подождите, подождите Доставка, вот, топливо. Давай еще топливо. Цена, кстати, вот смотрите, тут, наверное, еще и по цене можно ориентироваться. Сколько у нас было сначала? Ну, давай, короче, заказываем. Да нам деваться сейчас некуда. Что об инструментах? Что тебе надо? Владею я уже метлой. Чё? Тут письмо. Подметание. Итак, пыль, как и песок в твоем случае. Достижение республики, да, спасибо, спасибо, да, вот время летит быстро, да, да, да, это я. Так, как и песок, а в твоем случае они практически одно и то же попадают везде, от этого никогда не избавиться. Ну, я уверен, что ты заметил что-то, что тоже самое относится ко всему твоему участку. Ты посреди пустыни, это и то, что ты имеешь дело с клиентами, они... А, бывает тут у всех слоев общества и всех уровней личной гигиены. Другими словами, держи полы чистыми. Когда ты будешь внутри, обрати внимание, насколько чистый пол. Верхний левый угол экрана. Верхний левый угол. Хорошо. Ой, если там плохо, есть шанс, что кто-то может вступить во что-нибудь и быстро уйти. Красное состояние указывает на плохую гигиену. Ты можешь использовать свою верную метлу, чтобы сохранить полы чистым, чистыми и сверкающими. Возьми ее из инвентаря и подмети. Хорошо, мы это сделаем. Никто не приехал. А, Кто-то приехал. Кто-то приехал. Так, стой, стой, стой, стой, стой. Всё, я беру. Уходи, уходи из машины. Подожди, ты должен стоять, ты должна... А, это вообще... Ну давай уже! Думай быстрее, затылка на Ну? О. Идеально. И чьи вы? Три бакса. Как-то коза. Что так мало-то? Да где? Сейчас мы все... Так. А, все. Вижу, вижу, вижу, вижу. Сейчас я вам покажу. Подождите, подождите секундочку. Сейчас я вам так вот... Сейчас я вам все покажу. Так, сейчас, секунду. Секундулю. Так, подожди, меня все прогрузится. Так, смотри. Смотри сюда. Где? Где? Вот оно. Сейчас вот так, чуть-чуть пониже. Вот так вот, вот так. Во! Во-во-во, смотри. Вот тебе сразу все видно. Да? Нет. Тебе видны теперь и мои деньги, и чистота, которую я тут пытаюсь навести, все усиленно. О, чувак приехал. Ну ты что, сам что экран покрутить не можешь, слышишь? Ну, что там, а? Вот, покрутил, и все, езжай. Так, подожди, у меня тут это. Уборка. Погодь. Так, и эту тоже надо вытянуть. Сейчас, погодь, погодь. Э -э -э, Пролезть бы теперь. Хорош. Так, мы почти все убрали отсюда. Ну, не, даже не почти, а все. Смотри-ка. Быстренько вычистили все. Закинули. Это получается у нас последнее. А тут что? Здрасте. Ладно. Еще что-нибудь? А, типа, нужно это все покрасить. И Там, типа, покрасить крышу. Вот, давай, давай, давай. Вот еще одна тачка. Замечательно, замечательно. Погнали. Ой, заказ клиента. Давай быстрее. Давай-давай-давай. Ну? Супер! Молодец! А, подожди-подожди. Это мы его сейчас берем мешочек. Погнали-погнали-погнали. Так, тут уже у нас отвалился маленький мешочек. Так, что еще? Ой-ой-ой! ой ой как тут много всякой говнички, то Сейчас еще накидаем. погодите погодите Сейчас еще понаберемся. Так, это мы уже вручную выносим. Так, так, вот это все собираем. Хорошо, хорошо. Буду тут вот, вот, вот, вижу, с какой стороны мне под к тебе? Что это вообще такое? Он не берется, его герой главное не присаживается на, на карты. Так, тут у нас все окей, тут тоже хорошо. Так, все собираем. Так. Вот так, хорошо. Так еще, опять мусор -то. где? Да, это мы забираем. Погнали, берем. Сейчас мы быстренько. Оп, оп. Сейчас методом перекидывания. Нормально. Оп. С стой там, тихо. Никуда не не улетай. Сейчас мы все, все вычистим, все тут прочистим, все, все сделаем красиво, приятно. То все народ приедет такой, типа, вау, какая заправка, о, как тут чисто, ух ты, даже не воняет. А мы такие, а вы знаете, что тут было, когда мы только сюда приехали? Через какой ад прошла эта заправка? Что тут вообще было, что тут происходило? О, чувак, здорово. Вот, видите, не успел выйти из машины, а я уже тут как тут. Оп. Хорош. Так, погнали, давай чистить. Метла. В верхнем левом углу можно увидеть панель состояния пола грязно. Удерживайте левую кнопку мыши, чтобы вытереть следы ног, пятна краски, любую другую грязь полой. Если ты не позаботишься о чистоте, клиенту ленту перестанут приходить, э, приходить за покупками. Ну, а сейчас мы все, конечно, тут уберем. Достижный рвокер, охот, охот, охот, Ну, так е-мое, конечно. Так, то есть мы тут следы всякие вы выметаем. все. Вот это вот достижение разблокировано. Вот еще. Прекрасно же. Так, все. Тут я ни на кого. Все, все окейно. Ой, достижение разблокировано. Сотушка мне тут какую-то сотню показывает. Это, типа 100 килограмм мусора мы оттуда вымели, да? Прям дофига. А вот тут вот, нам тут надо что-то? Ой, опять какие-то бутылки валяются. Каши какие тут ходили. Вот тут вот, вот мы выметаем. Ох ты, вот это вот интересно. Сейчас был полет. Ну, смотрите. Сейчас, подождите, подождите, подождите. Мы вот возьмем руку сейчас вот эту вот херню вот добыки. Ну, подождите, подождите. Давайте вы... зайдем. Ох, как хорошо. Это что, это херня? ну подожди. Я вообще собралась зайти и наслаждаться видом. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Посмотрите на это... Чистоту. Ой, еще машину. Ты зайди вовнутрь, посмотри, как там красиво. Ты вот зайди, оцени вот это вот весь наш труд. тут Ты представляешь, что был? Тут матрас от бомжей валялись. Тут какие-то бутылки, там непонятно что, Бочки, бочка, прикинь, бочка стояла там. Колеса! Сколько ты мне дал? Пя... О, почти 6 баксов! Ух ты, е как тут хороший мальчик! -то, а? Так, погнали, что у нас тут? Это что? А, это вызвать! А, Закажи мусоровоз, чтобы он приехал забрал мусор из больших контейнеров. Хорошо, а сколько это стоит? Достижение разблокировано. Проблемный Деннис. Деннис будет иногда появляться на станции и рисовать графики на стенах. Остановить его можно, бросая в него предметы, и отпугивать его ненадолго. По ходу игры будут появляться новые приключения. Вы можете отключить их, вопса, чтобы они не... Мысли отключить? Это же неинтересно будет. Так, где у нас тут бутылка была? Я видел, твоя с бутылкой, сейчас я в него заполню. Где ты, козлина? На тебе! Ну вошел вон отсюда! Да охренел! Ну-ка это ты, ты. А ты как говнюк малолетний! Ну-ка, стой! Ты, ты... Я, конечно, понимаю, что. Ты... ты охренел! Задание выпало! Да на тебе в голову! Ты охреневший пацан ну, он... Пиздюк мелкий На тебе бутылку тебе в голову Сука ты такая! Вали-вали Козлина мелкая ну, знаешь, Что натворил Какая Козёл, а? же козел как... Какой ужас Ладно Это мы пока сюда скинем Ну смотри мне Малолетний пиздюк -то, а. Так инструменты что у нас Валик а сейчас будем красить стены. Сейчас мы все вот это вот закрасим этого гада, малолетнего бандита. Ой, ой, ой, мусоровоз приехал. Привет, привет. Так, ну берем валик, короче, сейчас будем определяться с цветом. Валик для краски. После активации с помощью этапа нажмите shift, чтобы выбрать цвет. Подойдите к стене, нажмите левый кнопку мыши, чтобы начать покраску. Чтобы начать рисование, удерживайте... Рисование? А, это, наверное, вот, типа покраску. Удерживайте нажатую клавишу левой кнопки мыши и оставайся в зеленый. Чего? А, -а, а, если ты выйдешь за обозначенную зеленым зону круга, забрызгаешь пол краской. Со временем краска облездит, и тебе нужно будет перекрашивать. Ну, прекрасно. Всегда мечтала. Так, хорошо. Подожди, что там? Левый shift. А, подожди! Где мой валик? Валик, валик. О, для выбора цвета. Как интересно. Ну давайте такой будет цвет, пускай. А, п -п погодите, погодите, у нас тут это заработок. Сейчас мы это. Надо заработать. Чуть-чуть баблишка-то. Почти 6 баксов. Ну так. Так, погнали. Гуджаб, да. А, надо проверить это письмо, баное. Так, давайте почитаем. Да -мо! Читай! Подожди, инструменты, да. Где письма, а, почта, вот она. Ой, ой, -ой как много. А, переработка мусора. А, похоже, я еще не все рассказал. Есть еще одна тема, которую я должен обсудить, чтобы твое задание. Не пров... А, заведение не превратилось свалку вместо заправки Короче Небольшой мусор идет в мусорный контейнер или любое ведро-корзину Мешки для мусора наполняются и утилизируются в большой контейнер Рано или поздно тебе придется туда сходить Контейнер сам тебя не очистит Закажи вывоз мусора и вкладки мусора на твоем компьютере Фигово, что приходится писать это Но не забывай постоянно убирать мусор Вонь отталкивает клиентов, и ты потеряешь прибыль Дальше, Деннис я чуть не забыл, но есть вопросы, которые я должен тебе написать. Похоже, я помню, что дети одного из рабочих живут недалеко от этого района. Предположительно, один пиздюк ха -ха -ха, пометил развалины, которые ты приобрел, как свою территорию или что-то в этом роде. И ты знаешь, каковы дети, когда ты забираешь их игрушки, чтобы это не значило. Если ты столкнешься с ним, он может доставить тебе неприятности. Я не жду от такого мал малого, малого больше, чем рисовать херню на стенах. Тем не менее, если тебе нужно от него избавиться, ну, швырни что-нибудь в него. Да, я вырос в том, что некоторые называют школой жестких, э, называют школой жестких ударов. Все это болтовня без э, стрессовом воспитании, честно, утомляет уши. Если жизнь, жизнь не научит с малолетства держать удар, то в итоге ты окажешься всего лишь еще одним пустозвоном. Кроме того, как я уже говорил, ты посреди пустыни. Этого никто не заметит, кроме только не кидай к нему целыми бензобаками, пожалуйста. Но я подумаю над этим. А, покраска. Тебе еще нужно попрактиковаться, чтобы достигнуть своих целей. Недавно проезжал мимо твоей заправки, похоже, что этот паршивец снова тут, и на некоторых стенах он сделал немало. Настало время стать настоящим хозяином и взять удар на себя. Тебе все равно нужно было освежить краску, правда? Когда красишь стену, следи за тем, чтобы не нажимать слишком сильно, краска будет брызгать во все стороны. Если будешь нажимать левую кнопку мыши слишком слабо на валик, не оставишь и следа. А ты посреди пустыни. Ветер с пылью. Рано или поздно беру свое. Придется время от времени. Перекрашивай. Все, ты не все высказал? Так, сколько у нас уже? Время, время пока что идет. Пока, пока нормально. Так, здрасте. Еще кто приехал. Я тут письма читаю, ты меня, ты меня оттыкаешь. Подожди. Все, катись оттуда. В смысле два бакса, почти три? Слышь? Слышь? У тебя тачка вон какая огромная. нету чтобы около 5 баксов дать что-нибудь что-то в этом роде. Так, подождите, мы выбираем цвет. Мы выбрали вот эту да? Ну давай-ка покрасим. А, -а, а! Подожди! Подожди! Подожди! А -а -а! Только не на лицо, пожалуйста! Жили, давай, что такое? Краску на лицо. Да -мо, фу! Тихо, спокойно. Как он такой цвет? Мне кажется, фу. А есть еще краска какая-нибудь? Ну, это какая-то отвратительная. Ну, что-то не очень как-то смотрится, да? Как-то грустно. Ну, а если такой какой-нибудь цвет? Ну-ка. На это, мне кажется, внутри надо таким светом. Он более, да, такой... А тут он сливаться будет с песком. Ну-ка. Да что ж ты будешь делать? Или внутри нет. Или внутри лучше каким-нибудь белым, реально. ну Как-то фу. Так, давайте черный, я не знаю. там. Ну-ка. А это даже не черный какой-то, какой-то болотный. Ну-ка. Хотя мне уже вот этот зеленый уже не так уж и противно. Да что-то как-то фу все равно. Я не знаю, белым что-то тебя захерачит целиком и полностью. Ну, да прекрати ты! Ну, белым надо внутри херачить. Ну, что-то фу, цвета-то так-то. Неинтересные совсем. Это да? Да-да. Но хотя, хотя, ну ладно, пускай будет белым. И снаружи, и внутри, хер, хер бы с ним. Ой, ой, а тут клиент стоит, я такая крашу. Ля-ля-ля-ля. Так, давай-давай-давай-давай-давай. Уровень топлива низкий, все, отритывали. А, вы почти, О, хорошо, хорошо, приезжайте к нам еще, пожалуйста. Так, топливо где? Доставка, вот она. Топливо давай еще соты. Так, давай, заказываем. Вези. Так, ну белый, слушайте, не так все плохо. С белым-то. Так, типа. Так, так, так. Валик берем. Ну, погнали дальше. Ой, опять самолетик летают. Тихо, тихо, тихо. Ну, смотрите, уже практически перестали на лесу попадать. Ну, ничего если ты на крышу залез. И что, белая крыша будет? Ну, а то, как ему этих самых, не будет видно. И то хорошо. А там эта заправочная машина наша едет. Ну, а чё? Ну, вроде не так уж и... А А чё? А изнутри ты не хочешь покрасить? Наружу я все понимаю. А вот тут, вот кто будет красить? Да, ⁇ -мо ⁇ Ай! Спокойно. Не, я просто пытаюсь найти вдруг там как-то. Ну, ну потому что это фу. а, вот подъезжает. Ладно, пока он там подъезжает, мы еще успеем покрасить. Так, так, так. Так, так, так. А вот это мы какие-нибудь черным захирачем точно. Вот таким вот, да? Или зелененьким Ой, хорошо, хорошо, хорошо! А мне прям нравится. Прям, да. Прям, прям вот так вот я оставлю. Так, подождите. Обожди-ка. Ну где-то там. Ну давай, вытаскивай свой шланг. Вставляй куда надо, давай. Ну, ну. Я рад, ты мастер. Ладно, я пойду дальше красить, пока. что, что, это за писюн, блин, крылатый. А что? И на какашка, а тут и на была. Ну, это еще можно ожидать. Кто-то приехал, кто-то, кто-то, кто-то приехал. Подожди, подожди, подожди, подожди. и не так, кнопка, подожди. Вот так вот. Хватаем, заправляем. Промахнусь. Эх! Ладно. Погнали дальше. Валик. Мы красим, красим. У нас сейчас будет красивая заправка. Да вообще вообще. Вообще вообще. Комбила снежная. Ну а что ей идет? Реально идет. Он прекрасно все выглядит. Черная крыша. Белое здание. Он чёр... В черно-белых тонах. Прекрасно. Я считаю, очень даже модно, стильно, молодежно. Где еще такую заправку увидите? Только у нас это вот наши цвета будут. Черно-белый. И, и я. Ну, прекрасно же. Давай. Э, терете! -те -те. кружочек меня наебать хочешь. Ну нет, не получится. Так. Дай-ка вот тут вот покрасим. Я знаю, это сейчас вниз. Да, да, да, да, да. Ой, хорошо. Так, вот это вот давайте сразу. Тихо, не тот, не тот цвет. Вот этим вот, вот этим вот. Во, во, во. Смотрите, как хорошо идет. Как хорошо пошло. Кто-то опять едет. Что тут разъездилось? Так, ну, крышу вот тут давайте черным да, покрасим. Вот, как, как хорошо, как красиво. По-моему, прекрасно. Так. Что, заказываешь? Отлично. Ну, 4 бакса с половиной, ну, что это такое? Так, ты твоя. Валик опять берем свой. Ну да, да, белый цвет, да, да, да, нас все устраивает. А! Прям в лицо опять, в глаза попало. Хорош, хорош. Теперь с этой стороны, сейчас мы все обойдем быстренько. Как у нас еще, ну еще чуть-чуть пократим и, в принципе, на этом будем, мож можно заканчивать. Наверное, я даже на клиентов сейчас не буду отвлекаться, так быстро где-то поп, поп, поп, поп. -поп что вот пошел процесс, чувствуешь, чувствуешь уже, вот краска конечно, запахнула. Но. Еще стыки покрасить и все, прекрасно же, бляха. Но ничего, ничего, ничего, чуть-чуть осталось. Так тихо. Вон еще краска на, Пу, блин, на земле, вот на земле она попадает, а я могу это вычистить, интересно. Тихо, тихо, тихо, тихо. Эй, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, когда много завезди, начинаешь мазать. Ай, вот это вот сейчас резко дерзко было, прямо очень так повернуло. Так стыки и крышу. И на этом мы закончим. Прям вот, вот, вот, вот, вот закончим. Вот сейчас вот, вот сейчас вот вот, вот, вот, вот, вот. Внутри уже будем потом. Тихо. А -а -а -а. Вообще внутри должно что-то от... отличаться, да, цветом, наверное, как-то. Как-то мы должны что-то придумать с этим. Вообще идет хорошо. Хорошо идет. Так, ну, мы крутим, крутим, вертим. Давай, давай. Так. Ну, вроде бы со стенами все. Стыки. Стыки черными. Ну, чтобы было красиво. А вот тут, в принципе, других вариантов и нету. Какое, может быть, еще красивое сочетание тут цветов, блин, я даже не знаю. Как-то ничего другое, ну, не ложится. Ну, можно зеленым было, конечно, захерачить это все дело. Но как-то все равно не фу-фу-фу. Так, чувак, погодь, мы тут это, красим. У нас тут покрасочные работы идут. Причем быстренько надо это все. Посмотрите, с тень красит. Так. Да. Все, чуть-чуть осталось, прям чуть-чуть. Чуть-чуть докрасить. Ладно. Ладно, уговорил. Ладно, уломал. Уломал. Хорошо. Уломала. На тебе твой бензин, катись оттуда. Ой, почти 6 баксов. 5,5 дали. Мне. Так, сейчас подождите, черный берем. О, крышу погнали. Я быстренько, ой, прям преображается на глазах, правда ни хрена не видно. Так, погнали еще. Вот тут вот крышу. Хорошо, даже залазить никуда не надо, просто вот подходишь и крышу херачишь. Вот и все. Так, что? Вот это мы покрасили, вот это вот мы покрасили. Ну и все даже мы покрасили. Да, вот только что красили, блин, и краской в лицо получили опять. Так, все. Ну -мо. Ну -мо. Ну, по-моему, это вин. По-моему, это очень даже. Очень даже. Ну, давай см... посмотри на ружи кайф. Ну, внутри, конечно, нужно докрасить